Здравствуйте! Вас приветствует авторская школа шляпного мастерства «Hot school Меня зовут Анна Андриенко, я дизайнер эксклюзивных головных уборов. Сегодня я хочу пригласить вас на наш новый мастер-класс по изготовлению роскошного головного убора. Это фетровая шляпа в стиле Одри Хёберн. Она имеет круглую тулью и широкие поля. Шляпка у нас будет украшена репсовой лентой и, конечно, на шелковой подкладке. В нашем мастер-классе мы подробно рассказываем все секреты шляпного мастерства. На мастер-классе мы рассмотрим технику работы с фетром, также подготовку фетра, Научимся делать состав для пропитки головного убора, распаривания капелина, покажем как формировать головной убор на деревянной колодке, правильно обрабатывать край поля, а также готовить и ставить шелковую подкладку, на лобник и шляпную резинку на готовое изделие.